Здравствуйте! Только что я срезала детку орхидеи. У нее уже два корешка 1-3 сантиметра, второй около 7. Вот. И посмотрите, пожалуйста, что на этом цветоносе случилось с почечкой. Вот она начала увеличиваться. Будем наблюдать, как развивается цветонос или детка на... из этой почечки. До свидания.